Сейчас будет полный трэш, это МТОП 5, 5 игр, 1 минута я уже не успеваю, поехали. Fireway 3, Arctic Escape. Бродим по храмам в поиске своего отца. Путем перемещения и нахождения предметов решаем огромное количество интересных головоломок. Moon Moonsurfing. Runner. Отправляемся на луну, чтобы покататься на свете. Таймер стремится к нулю, за каждый достигнутый чекпоинт дарят 10 секунд. Как далеко получится уехать. Risky Мистер Бин занимается горным спуском, перепрыгивает через преграды, собирает игрушки на воздушных шариках и старается не упасть. Дрилл Раш. Американские горки, дети которых надо довести до финиша целыми невредимыми. Подпрыгиваем в нужный момент и собираем деньги, на которые можно купить новые вагоны. Не хотел бы я оказаться в таком вагоне. Идем дальше. Тимбермен. Стань дровой Рубить Руби деревья, избегая их лет. Больше нарубишь, больше получишь деньжат. Открывай новых персонажей. Посмотри на бабу-лесоруба. Все. Не успеваю. Понравилось? Тогда жмите лайк. Это был МТОП 5. Всем пока.